Вот это находка. Ух, я даже ее чистить, ребята, не буду. Блин. Да, я, я сначала вот так ее достаю, думаю, что за пластинка какая-то медная. Да. Потом хлоп переворачиваю и понимаю, что это какой-то какой икона какая-то. Но это, это очень старая. Это посмотри, всадник с копьем. Да, да, да, я да, и да. не встречал. Это реально очень старая вещь. Блин, меня сейчас трясет аж. Ребята, вот здесь Вот было. это я вовремя подошла. Пошла погуляла называется. Да, блин. И начинаю пытаться включить телефон, он не включается. Вот То это есть, находка. Искренне, видите, наверх. видите, ушка целое даже, ребята, надо чистить. Я даже очень не буду тереть. Это надо не Дом, буду можно, даже тереть, ну. потому что вещь реально очень ну, интересная. Ну, проглядывается явно, как Вообще, не видно, а не видно. блин, ребята, вы представляете, какая вещь старая? Это покруче будет, монеты. Я чувствую, мы сегодня поздно домой едем.